Мама моет посуду, а я подметаю пол Куда-то девались пирожные, наверное, их съел козел Который живет в моей комнате и смотрит с картинки в окно Ему подрисую шапочку, чтоб солнышко не отклон. А мама не будет ругаться, когда розокрашу траву Приклеил бумажный цветочек и станет не грустно козлу А ярко-помадная ягодка, растущая на небесах Напомнит ему о деревне и безоблачно прожитых днём Вдруг, переполнившись чувствами, козёл бородою тряхнет, Ударит копытцами стенку и несколько раз скакнёт. А мама уже улыбается и мне наливает компот, Но я его пить не буду, поскольку болит живот.